Мисмиля, Альхамду лилляхи рублями урок 2. На этом уроке мы возьмем с вами «залика». залика. Тот или то, тот или то переводится это, как тот или то, это для далеких предметов. Для удаленных предметов. Те, которые находятся далеко. Понятно, да? Далеко это Баид. «ба Итак, посмотрим определение. Далика «Залика» это исму и шаратин. Исму и шаратин имя для указания. Ишара это указывать. Исму и шаратин. Лельмуфради для единственного числа. Опять единственное число. Гада в прошлом уроке мы проходили с вами. Все то же, что, ли, что у гада, только разница то, что гада для ближнего, а залика для далекого. Итак, лильмуфради для единственного числа, аль мужского рода, и баид, аль ба удаленный предмет должен быть. Залика, тот, аль или гайрил Алякель то есть имеющий разум или не имеющий разум. Как на примере у нас вот здесь картинка. Здесь мы говорим Дом. На дом мы скажем дом перед нами, близко находится, а поезд находится далеко. Мы говорим байтун далика кэйтарун, Далика Кэйтарун, Гада байтон, Вадалика Примеры. Для акеля и гойрулакыль. Давайте посмотрим для акеля и гойрулакыль. Аля акил и гойрулякыль. То есть акель это тот, кто имеет разум, а гойрулякль тот, кто не имеет разум. Залика роджуль тот роджуль мужчина. Залика наджмун то звезда. Залика мударрисон тот учитель, ЗАЛИКА бейтон дом. Залика талибун. Тот студент залика Хайсанон. Хайсан это конь. То конь. То конь. Алякель вагор Это мы с вами разобрали. Так, вопросы. Мангада, уман залика. Мангада. Кто этот, а кто тот? Кто этот, а кто тот? «Ман» мы сказали это «кто». «Кто» здесь для акель, для тех, которые имеют разум. Мы применяем для тех, которые имеют разум. «Мангада» – «кто это, а кто тот?» «Мангада» – «суалюн аниль кариби аль Значит, это вопрос, вопрос «суаль», вопрос «аниль кариби», о близком и имеющим разум. Здесь имеется в виду люди, учитель, имам, ребенок, старец, мужчина, врач. Это мы с вами уже проходили. Мангада суалюн аниль-кариби аль-акли. А, например, манзалика суалюн аниль-баиди акли А, например, кто-то вдалеке находится из вышеперечисленных? Старец там, мужчина. Мы говорим манзалика, а кто тот? Манзалика. Если вы видите кого-то вдалеке, вы говорите «Манзалика». А кто-то близко? «Мангада». А кто это? «Суалю на ниль баиди». Вопрос о далеком и имеющем «аакль». «Аакль», то есть «акль», имеющим разум. Разумным. «Мангада». «Гада мудирун». Кто? Кто это? «Гада мудирун». Мудирун – директор. «Манзалика». Залика мударисун. А кто тот? Кто тот? Тот мударис. Учитель. Мангада. Кто это? Гада имамун. Это имам. Манзалика. Залека толибом. Тот студент. Итак, проман мы с вами разобрали. А теперь еще ма. Вспомним. Давайте с вами ма. Ма мы переводили как Что. Что это и. И что то получается у нас? что это? Перед нами близко стоит поезд. Мы говорим гада китарун. А далеко находится у нас дом? Тогда мы задаем вопрос и говорим. Ма, ва ма А что то? Ва ма А что то? Залика байтун. ЗАЛИКА Байтон. Значит, Магада у Амазалика. Магада что это? Что это? Магада что это? Это суаль вопрос о хариби горы АКЛИ Суаль о хариби о близком. Магада мы говорим близкие, которые находятся и не имеющие АКЛ А Мазалика мы говорим суаль вопрос о нелбариди гойри Тоже не имеющий макал. И оно баид, Далекое. анил баиди гойри акли Суален анил-бааиди акли Значит, махада суален анил-кариби гойри-ля-акли. Вамадалика суален анил баиди. Здесь разница всего лишь близко находится или далеко. Понятно, да? Так. Махада. Что это? Гада хаджарун. Это камень. Гада хаджарун. Это камень. Мазалика. Залика лябанун. А что то? Что то? То. Лябан. Молоко. То молоко. Магада. Что это? Гада химарун. Это осел. Вама залика, мазалика, залика А что то? То кот Субхана Каллахума бихамдик, Ашхаду иллаха илла анта, остал фирука вату илейка.